Я хочу, чтобы в стране велись более серьезные политические дискуссии. Я хочу, чтобы корпорации ушли из правительства, а люди туда вернулись. Я хочу мира вместо милитаризации. Я хочу, чтобы доходы более богатых американцев облагались большими налогами. Я хочу справедливости в экономике. Я хочу иметь возможность высказывать свое мнение без угрозы потерять работу. Я хочу усиления регулирования для банков и рынков. Я хочу, чтобы у моих детей была работа и здравоохранение. Я хочу истинной демократии для 99% нас, у которых ее больше нет. Захвати уолл -стрит.